всем привет продолжаем наш специальный мануальный массаж значит шейно-воротниковая зона начинаем сет номер один начинаем растирать если бы мы э, не делали массаж спины то начали бы с сета номер 0, когда бы мы проработали лопатку об этом смотрите в предыдущем видео вот, начинаем растирать трапецию быстрые энергичные такие движения палец э, полокриминальному отростку большой начинает обводить вокруг и мы отжимаем дельтовидные мышцы все вот по кругу а фактически мы как бы вокруг лопатки обходим мы как бы рисуем крылья купидона вот такие перышки да нарисовали маленькие крылышки крылышки купидона беремся лапы леопарда прямо вот плотно за ткань и натягиваем одеяло на себя прием называется тянем дело на себя рука превратилась в кулак прямо на холке но ну, я вам говорил что астистые отростки обычно мы костяшками по ним не вводим это больно а вот на холке можно прямо по холку, у кого она большая вот, раздавливаем ее растрясаем прямо кулаком <coughs> можно простучать разводим в стороны руки <coughs> Перевшись в акробиальный отросток, да, и вот мы как бы растягиваем лопатки, растянули. Соединили кулаки, чтобы обойти уголок лопатки, по ней тоже будут больновато, да. Поэтому мы его обходим. Тут руки разворачиваем и получается рисуем минору. Это еврейский канделябр. То есть, смотрите, еще раз. Вот основание мы нарисовали, вот стержень и 8 подсвечников по телу. Видите, рисунок остался. Нарисовали и протолкали тазовые кости по очереди. Раз, два. Для декомпрессии. Я вам уже многократно повторял, да, что от этого базиса все кости, которые растут вверх, толкаем вверх, вниз, толкаем вниз. Второй проход. Миноры. Развили плечи, основание нарисовали. Нарисовали стебель, развели руки и теперь прием называется бронетранспортер спустился с горочки и забуксовал в низине, как отбойным молотком, оббиваем таз назад, вот туда, третий проход, опять развели плечи, нарисовали основания. нарисовали стержень, а у минора, я вам скажу, оказывается не 8 подсвечников, а 9 должно быть, развели и большими пальчиками, вот так вот, по числу сифирот. 9. Нарисовали 9 подсвечник. И здесь вот начинаем место, где ППС проминаем с подкручиванием. И как бы зажигаем свечи, проходясь по всем подздошным костям, по грибам подвздошных костей. Зажгли свечи. Руки остались на месте, толкаем в таз, а это рука на себя. Плечо по диагональной. Диагональная растяжка такая. Вот в сторону. У кого короткий.. Руки не хватает, да, то можно, в принципе, и локтем. Вот, растянули. Протолкали так немножко. И теперь прием. Художник стирает картину. Все, что мы нарисовали, стираем. И накидываем негатив. По живот. можно так приподнять немножко. Второе движение по ребрам. лги вот так вот. Избавляемся от нее с вибрацией. По плечам третий проход и по локтям острым фу, сбросили энергетику. Вернулись в исходное положение и дальше будет сет номер два. Это уже конкретно шейно-воротниковая зона. Хип-хоп, ла-лей, вы свет. Переходите к нам на тренинге С вами был Олег Алавгудин.